Пример из жизни. Если бы его не было, ты бы дальше, у тебя, как это говорится, механизм в голове бы о том, как правильно работать, не запустился. Следующий. Я пришел к 8 утра, меня оставили за старшего, потому что был небольшой банкетик. Я сделал основную нарезку. По-моему, гуляш это было, если не ошибаюсь. То есть лук, парков, сельдерей, чеснок, грибы. Вот. И у меня в голове есть определенный, был на тот момент определенный шаблон, как это все собрать во, вкусную, во вкусное варево. Ну, я нарезал все кубиком. Грибы мы обычно добавляли целиком врагу, потому что они ужаиваются, становятся меньше. Вот. Но мы всегда заказывали специфический размер грибов, маленькие, да, чтобы его не резать. Да? То есть таким образом мы экономили время. Но поставки не всегда стабильные, пришли грибы крупнее. Когда я такой, в голове сетка, я должен добавить грибы. Они крупнее, чем обычно, но сетка в голове есть, Херак добавил грибы, грибы, в каком они в виде были. Приходит ко мне экзюктив, говорит, ты что, мальчик, дал этот неумный совсем? Зачем ты так делаешь? Грибы же большие, что ты с ними хочешь? Ну, он очень это красноречиво рассказывал, говорит, ты хочешь, давай сейчас насажу гриб на вилку, попробуй ты если его пропихнуть, ты будешь вот так вот стоять, что ты с ним будешь делать? Да? Ну, потому что гриб большой, вот такой шампиньон, да, то есть он не нарезанный, он у тебя в гулише. Да, и стоит вопрос, устное блюдо, как ты его будешь есть? Да? И я такой, можно было нарезать? Да, и вот тут вопрос такой, а я мог принять решение? А, ничего себе! Вот, и вот в такие моменты повар начинает думать. Да, когда повар начинает думать, он становится чуть больше, чем повар, он становится старшим поваром. Да, потому что в большинстве случаев повара стоят на своей стабильной э, точке всегда до тех пор, пока у них нет возможности и функции думать он просто выполняет механическую работу ему говорят режь петрушку он херачит целый день петрушку да ему говорят три морковку он трет морковку да то есть он комбайн да и в большинстве случаев такая структура прослеживается у нас в стране в очень многих сферах да то есть ты приходишь на работу и тебе говорят вот Михалыч, ты такой клевый дворник вот мети полы Говорит, а знаете, я могу еще и стекла мыть. Не-не-не-не, не надо. Мети полы. И он изо дня в день метет полы. Потому что верхушки верхушке ничего не нужно. Ну, то есть от него как минимум, либо даже более того, если даже они увидели в нем потенциал, что может мыть окна, да, то они ему не доплатят за эти окна. Он просто говорит, а, может, ну давай помой, конечно, молодец. Он помоет окна и дальше целый день метет полы. Вот. И вопрос в том, чего ты хочешь. Хочешь ли ты такой стабильности. И вот когда мне в тот момент вот таких вот каинделей вставили, я подумал, что дьявол, а ведь можно еще и не только руки использовать, но и голову, и не только как инструмент для поедания еды, но еще и думать ей можно. Вот это было открытие для меня.